Всем привет, с вами Тесрокси, Роксейм, продолжаем проходить Сталкер Дэтайр. В прошлой серии мы нашли первый наш артефакт, также выполним задание, получили немного денег, но тут я уже потратил, чтобы полностью отхилиться и вылечить персонажа от радиации. Сейчас мы переждем ночь и уже после нее отправимся, думаю, исследовать локацию. Так, до 4 утра. Также у нас все вот эти вот модификации включены. По типу потребность во, во сне и длительный ремонт. Забираем мешок. С собой. Хотя можно его и оставить. Так. все. Здесь 20 патронов. У нас нет куртки. У нас есть пистолет. Пистолета... 48% повреждения. Заданий у нас пока нужных нам нет. Так. Заходим до тайника. Отлично. И скидываем спальный мешок и монтировку. Нитки все остальное, не так уж много весит, так что оставим. Отлично. Так, теперь. Наша задача. У нас сколько. Так, патроны у нас на это оружие кончились. Это неплохо. Плохо. Все, у нас оружие заряжено. Все есть. Сейчас будем за доставкой и отдавать КПК. Два задания таких. Убери оружие. На вот будет проблема. Также насчет этого мяса я вспомнил одну вещь, которая нам также понадобится. Хоть у нас и мостик, И такое уж сильное оружие. На каких-то особенных мутантов мы не поохотимся. Но все вот. же стоит продать наш. Ну, так, нож нельзя продать. Туристический нож за 5000 это выгодное уважение. Тебе Теперь мы можем разделывать крупную дичь. Теперь у нас два задания. Доставка и КПК. Документ. Его тебе. За документами мы не поймем. Также у нас персонаж голоден. Ну и отправимся в Ты путь выброса еще не было хотя мне вроде и не будет пока наша задача оказаться здесь потом пасть сюда то есть вот так пройти я хочу не в эту аномалию. И hey, смотрите. Еще надо бы зайти к бандитам, если они еще остались здесь. Это кто? Одиночка. Но Здесь же база бандитов была. Иначе они сюда либо ушли, либо их уже выбили ну да ладно ну знаешь отправляемся так господа мы уже практически добрались и у нас я думаю здесь навряд появятся артефакты но все таки зайти сюда стоит может встретимся с кем нибудь собаками нам нужно их мясо для выполнения задания так выключу пока детектор Сохранимся и осмотрим локацию. Так. Ну да, здесь ничего. Но радиации осталось. Да. Радиация нас бьет. Надо бы будет будущем улучшить снаряжение. Так. Тут главное аккуратно тут могут внезапно напасть какие-нибудь собаки или по типу того так вроде бы впереди никого патроны есть все есть в принципе с, с каким-нибудь столкновением по типу пары кабанов мы готовы так отлично Здесь, по-моему, вот здесь вот где-то есть аномалия еще неподалеку от перехода. Я бы туда позже зашел. Блин, долго бежим из-за того, что у нас всего 9 килограмм в рюкзаке. Тут не зря я выкинул все лишнее, зная, что мы еще вернемся. пока мы уже получили самое важное снижение, это детектор, нож. Ору... По оружию у нас пока слабовато, но все таки что-то оно есть. Также я хочу осмотреть здесь ящики. Может у них может что-нибудь быть. Так. А ничего здесь нет. Ни ящиков. А вот. Моток мирные проволоки. Ничего. Так. Банка. Канихоля. Неплохо. Так, это не разбивается, ящик. Так, так, так. Сломное радио. Его можно разобрать. Ну и все радио разбираем батарейки используем их. вот и здесь вот тоже есть аномалия Ан есть одна аномалия здесь и одна по-моему где-то здесь есть так так аккуратно Отлично. Так. Так. Я немного пока не понимаю, где он. Так, мы идем в правильном направлении. Нет, вот сюда вот. Ну, Но тут нормально. Так... Блин Радиоактивный фон Искра, отлично. Искровик, по-моему, даже. Э, хороший артефакт. Жади Васидорович, отдавать. М -м -м. Может, куплю контейнер после выполнения задания по доставке. Так, карта. Так, антиродин. у нее там радиация М -м достаточно нитка суровая О, -о, О, отрицательный эффект от антиродина. отлично мы его погасили ну и вот где-то здесь все вижу сколько он весит 20 килограмм Тут надо сразу использовать чай бороды. Так, что больше у нас воздействие? Ну а потом газировку используем. Отлично, все. Артефакт нашли. Просто замечательно. Радиоактивный фон гасим. Так, вот переход. Ну тут нежелательно, вот здесь вот на камнях, по-моему, радиация есть. Точно сказать не могу. Первое задание по доставке будет сейчас у нас выполнено. Со стаминой сейчас нет. Никаких проблем у нас нет. Так. Не, что-то по антиродинам у нас не особо. А стоит это недостаточно дорого, но из проектов тоже не дешевый артефакт. Я думаю, получить все деньги и купить контейнер. И продать его на болотах. Было бы наилучшим решением, как я считаю. Также у нас пока по.. Кстати, какая у нас статистика? Ч... 471. Неплохо, кстати. Для начала. И всех обутали уже. Одиночка, работа. Тебе крем. Хорошо. С кремом моментом у нас никаких особо проблем нет в связи с тем, что просто находишь его. Можно будет договориться. Так. так. Ищиться по заданию 1000 рублей. Папаша. Приветствую оружие. сталкер угу. Достать его будет проблематично, так что нет. Сохраняемся. И бежим. Бежим, в принципе, желательно аккуратно, не хочу больше хп терять. Что у нас по радиации? Радиация 200 Можно использовать. О, как я не буду эффект отрицательный. У нас уже 3000, нам нужно 5 или сколько там. Вот если за доставку дадут какую-нибудь приличную сумму под по, по типу 3-4 тысяч рублей. Мы сможем уже купить контейнер и может быть даже с каким-нибудь сталкером обменяемся на эти ресурсы. Зам так, бандиты до сих пор держат точку, как я понял. Да, вроде бандиты. Хотя. да, бандиты. А ну постой тут, братишка! Только так, чтобы я твои грабли видел! молодца и не дергайся. благодаря навыку авторитет просто проходим тем самым мне все таки доставляет этот навык особенно в начале игры хотя если ты умеешь играть в данную игру можно в принципе всех с ножа до но если запотеть а если ты взял за 30 очков опыта вместо авторитета Дробовик это не большая проблема, но авторитет же не всех ты будешь бандитов, которых видишь водить. Лучше с ними договариваться, это гораздо выгоднее будет в будущем. Сейчас у нас, конечно, по деньгам какие-то проблемы, но куда без них. Мне кажется, там собака, что ли, да, собака или кот. Сокола растет. Если я попал было бы замечательно так ну вот да я убил пса с такого расстояния просто вау берем нож который не жалко мясо с -пса добываем теперь у нас выполнено задание то есть у нас 4 штуки. И тот, кто дал нам это задание, уже погиб. Наверняка. А, 6. 6 кусков мяса нам надо. чет я поторопился. Ну да ладно. Кстати, выброса еще не было. Сообщение. Циклопедия, контракты, отношения, статистика. Так. Угу. Ну, благодаря науку твердой руки мы можем задерживать дыхание перед выстрелом, так что. В принципе, неплохо берутся. Да. Вот и так. поговорили. Нет заданий у него жаль. Он дает не особо сложные задания на зачистку мест от мутантов который, в принципе, нам в начале игры пригодить 300 радиации Это, конечно, нехорошо, но что поделать? Хм. 6000. За сколько? 12. Мало. Так, сколько? 5000. Молодец. Я доволен. Молодец. Я доволен тысяч нам дали за данный квест очень неплохо искровик. так это у нас 12 если и дает то получим где-то 15 плюс мы уже от контейнера да, избавились нам нужен активированный уголь хотя у него можно было бы купить но лучше обменяться если конечно нам хватит этой ни нити, чтобы продать им. Так. Блин, капец эффект неприятный. Мне он очень не нравится, ну да ладно. Так. И никого надо. Вот и ладушки. Ну да ладно. вот и хорошо. От радиации нам придется лечиться. В любом случае. Застеснялся, вот что ли? Блин. Детик, это, знаешь, ну что рассказывай. Тяжелые. Обменимся. Ну да, больше никак мы обменяться не можем. Задание с доставкой мы выполнили, артефакт нашли, осталось только. Доставить этот артефакт уже ну, что на саму базу чистого неба, продать его подороже. Но ну, а заниматься этим мы будем уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.